Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Вкусные рецепты». В этом видео вы узнаете, как приготовить томатный сок на зиму. Из овощных соков несомненным лидером является томатный сок. Его можно назвать классикой жанра. Томатный сок помогает нормализовать обмен веществ, выводит шлаки, токсины, обладает противораковым действием, снижает напряжение нервной системы. В общем, цены ему нет. И сегодня я расскажу вам, как приготовить его на зиму. Для этого нам понадобится помидоры спелые 3 кг, перец болгарский 3 штуки, лавровый лист 1 штука, душистый перец горошком 4 штуки, гвоздика 1 штука. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Выбираем помидоры красные, спелые, сочные, промываем их под проточной водой и просушиваем на бумажном полотенце. Разрезаем на две-четыре части и перекручиваем на мясорубке со специальной насадкой. Болгарский перец также промываем под проточной водой, просушиваем и также перекручиваем через специальную насадку. Он придаст соку необыкновенный аромат и вкус. Лавровый лист, душистый перец горошком и гвоздику заворачиваем в марлю и добавляем к свежевыжатому соку. Также можно добавить все любимые вами специи. В марлю заворачиваем, чтобы пряности отдали свой вкус и аромат, но при этом не попадались во время приема сока в пищу. Переливаем в кастрюлю и кипятим томатный сок в течение 10-15 минут, затем удаляем специи в марлю. Пока сок кипит, готовим банки, моем их и стерилизуем. Кипящий сок разливаем по стерильным банкам, закатываем крышками и переворачиваем банки вверх дном, укутывая до полного остывания. Томатный сок с болгарским перцем на зиму готов. Если у вас томатный сок получается вкуснее, напишите об этом в комментариях. Давайте поможем сделать этот рецепт еще лучше.